всем привет с вами даркинг и мы будем снимать с вами Дика. Это, это короче интересная Шоп, ты свер, ты Здорова, Здорова, тут возможно Да. Uh -huh, маты ребята кто есть кто так тебе все и сказали так, слишком наивный молодой человек попался. Так, ладно. Слышь, как кричал? Короче как-то так. У меня ловушки. Слышь, слышь, ты Ричибускащие? Я никого если не возражу, то это я. Вот такие будут разговоры. Если вам будет это все интересно, то Стоп, я могу что? Пить кровь? А, я еще даже не зараженный. Блин. Я, кстати, в эту игру снимал. были неудачные дубли, но потом я их не записал, кстати. И, короче, как-то так. Ой, ребята, я дробаш нашел. Ты дробаш еще нашел. Прикольно. Дуйте. Так, ладно. Бегу, я бегу, я бегу. Вот так, нормально. Ну, вот, тут вот пробежал только что Ханс и отбил. Да, Л, понимаю. Доказательства. Круто. Ну, я видел. Только что. Давайте будем пойдем куда-то. Ну, кому там карбаш нужен был? Страшно. с все Господи. Кого с нами нет? Кого с нами нету? Сейчас Ханс все. Вот этих двух Алло, я среди вас скажу. Тут среди Рейчел! Раски... Рейчел! Шу -шу. Первый инфект. Палит, палит! Ч ⁇ раз ты не антидот? У этой шнеги этой... шнег... еще антидот. Так, ладно. Ну, Рейчел, варишка. <arrogant> вот помрешь, тогда это мыквиты. или я помру. Ну почему я? Так, это где-то тут. Я надеюсь то, что вы видели. Это не он. Предохранитель успел взять. Я бегу по вам обратно. Я оставлю предохранитель. Так, окей. Предохранитель поставил. Блин, их вообще не вижу. А вот вроде один. Ладно, пойду и это... То есть кто? Хрен или полим, а? Я бы это хрен не встал. За что? Ребята, за что? Так, ладно. Сваливаем? Да. Так, давайте-ка мы сможем. Юху. Так. Им нужно, наверное, сказать то, что я впервые это будет тупо. А где Нина? на <свист> тоже кто-то отбил. ладно. Господи. Чуть-чуть. не чуть Чуть-чуть. Чуть-чуть. это чуть Чуть-чуть. Чуть-чуть. чуть Он за мной бежит, мне страшно. Понимаю. За чехером бегу. Так, а кто остался? Так. Алекс, Алекс, а ты последний вот сейчас так. как в этой это игре Ханс, и я ребята я впервые в этой игре а, ну смотри ты сейчас умрешь проиграешь просто... Ханс, просто защищай это панель где оставляется я допишу сама я знаю где одна и Алик не неё ставил Что, шикарно, так ладно пока что все нормально или плохо не знаю я вот ярость алексе не повезло да не будем его давать, не будем. а вот и ты не убивай не убивай не убивай а какой не убивай не не не да, я господи. не буду никакой и мы не убивай его зачем не. все минус я господи обидно господи бомбит но ну, блин а ну, это было неплохое пати кстати Ну в принципе более менее адекватно да вот так короче я сейчас сделаю кстати да я в эту игру играл поэтому не обращайте на это потому что были неудачные снова кадры да. Тем более их было много. Поэтому давайте-ка еще раз попробуем тика ка сыграть. Да. Сыграть. Это довольно будет весело. Я надеюсь. Да. Ну окей. господи угу. Ладно, пока что звуки окей почти все готовы все нормально блин почему я не сменил ну ник ладно окей ага. если вы хотите чтобы я дальше эту игру начал снимать и даже стремить то просто Лайки, подписки и комменты, ну и, короче, всякое такое, чтобы я понял, ну, вам нравится эта игра или нет. Всем привет так. и здрасте. <соценно> а, <соценно> я читер. <читала>. Здорово. <соценно> Ты читер? Я заружен. Я заружен. Я нет. <соценно> Кто читер? Я, я не виновен. Так. <соценно> неплохо. если я не могу выпить эту кровь? Всем привет! Привет! Что если я не могу выпить кровь? Просто uh впервые -huh. раз, э, раз играем. Mm. Mm. Здорово! Что я не могу впервые выпить эту кровь? Так. делать, пацаны? Помогите! Ух ты! Ты российский, братишка! Блин, вот только обидное, знаете, в чем? То, что эта игра лагает у меня. И почему тут ну, такой прыжок хочу, низкий? Очень прям низкий. Окей. Так. Броника. Блин, у меня панелька вылезает. И с этими не могу поделать? Так, ладно, окей. Так, погнали я сюда. <coughs> mm -hmm -hmm. Так, окей. Нормально, да. Так. Да, блядь, с вами с вами. Окей. Нормально какой дебил? это? Кто, Кто, Кто зараженный? да она писала. так, окей. тут зараженный. пока что зараженный. сейчас сожрут, помогите. так. так, это Чанпом, это Рейчел, это Рейчел, это Рейчел. дебил я тебя поднял. какой Рейчел? это Рейчел. Я тебя поднял антедотом, зачем мне было поднимать А это, это Чан господи. Чан читер, Чан читер. Это Чан. А почему? Это... Чанг я вообще не понимаю, зачем я это делаю, но наверное для чего. Окей. Проголосуйте, проголосуйте. Я буду ты... голосовать. А, упа, как я заселюсь. Не а нет, нельзя я. ночью Окей. голосовать? Да и хрен с ним, что там. Читер, можно. Я разрешаю. Только <кх> патрон. Ходим! Так. так ладно, мы мы не ладно, они пока что еще не могут. А, содержание кислорода. Так, погодеть-ка, это... а Нужно сюда, видимо. дружище. Эй, ты будешь проверять? Алло, а у какой Лиза? Я думаю, что а, ну, вот это, я а, Лиза. Лиза. Сюда. Пока ну, что ладно а я? Почему сразу я? потому что какой, какой Народ он. Чё такое? Окей. Потр он появился, потому что никто не голосовал. Окей. У меня один патрон. Что делать? Нормально, ты можешь убивать ножом. Пожалуйста, слушай. Так, окей. Дай мне. Кого чекать? Кого чекать? Кого чекать? Чек, чекай, чекай, чекай, чекай, чекай себя, чекай себя, чекай. Так. Не, ну чекни. У меня чекер. а а Потому -а. что ты зараженный? От кого чекать? логика. Чанка надо чекнуть. Где Чанка чекать? Чё не это зря. Так, ладно. Зараженный, зараженный. Чан? <связывая> Чанка? <связывая> так, ладно. Су -су. Привет, Чтобы а на так, дропил, так стоим. Я вообще почти ничего не понимаю в этой игре. Ну ладно. Научусь когда-нибудь. Кстати, да. <связь> Так. Та -а, а, ну окей. Так. Голосуйте в чанка, В чанка голосуйте. голосуйте. голосуйте. Так, ладно, я проголосовал. <голосуйте> так, все, <голосуйте> <так>, ждем. Голосуйте! Господи. Ё-моё. <голосуйте> <голосуйте> <голосуйте> А мне кажется, они сейчас нам напитуют. Либо это Ханс. А кстати, Чанка... Либо это... Чанки, Чанки, Хан. Так, ладно, окей, пока ибо. что... Все нормально. Мы вместе, все вместе стоим. Ты так. напился? Сейчас подожди, я последний... Давай, да. А, стоп, Ханс это точно не может быть нет. Потому что Почему? его повалили. Господи. Погнали. А, у меня собаки. Где все остальные? Господи. Да блин. Отбывает. Ну ладно, короче, вот так. Дикает, так дикает. Ладно. Так посмотрим, тика, на свой профиль. Мне вот вопрос. Чё? Чё это? А это кто? Окей. Okay. <laughs> Пипец, конечно, да. Я в шоке. Офигеть. На русском он что ли больше, да? На русском. Польский один только в сети. Офигеть! Так, навыки, что тут такое? Что это? Ну, допустим. А, -а, а, вот они, это за баллы, баллы, окей. Нормально тогда. Ага. Ну, если все это вкачать, то это придется попотеть, окей. Быстрее а -а -а. во тьме. Нормально. Так. Так что? Офигеть! Блин, ребята, это очень сильно прикольно. Ладно. Ну, короче, с вами был Dark King. Всем удачи и всем пока!